Доброго времени суток, люди и монстры. Сегодня мы проходим дата винг наконец-то. Даже с немножко запозданием. И вот с таким вот извините шакальным качеством. Но я обещаю, что через половину видео его уже не будет. Нормально будет все. Ох, ты не можешь говорить. Странно это, почему ты можешь не могу, ты можешь говорить. Не волнуйся, ты считать, что ты переставилась. Рада знакомствам, а Эти турбозоны предоставляют дополнительное ускорение. К сожалению, они также усложняют управление, и я пойму, если ты слишком запугана, чтобы их использовать. Слишком запуган. От... Но ты все равно меня отправляешь сюда. Ладно. Ой, они реально усложняют управление. но это качество все таки очень мешает. Я просто забыл включить нормальное качество в настройках записи. И получилось вот это. Ну, я же не буду перепроходить игру, чтобы снять это в нормальном качестве. Извините уж, пока так. Ну хоть со звуком нормально все. О, это что такое? Значит, я смогу это прочитать. Ммм, здорово. Интересно, что это там написано. Что за личный данные, типа, переписок или что-то такое. Сейчас узнаем через несколько кругов. И еще два круга. Так, ну я уже вроде научился управлять управлять, управлять собой в этих зонах. Я еще немножко стукаюсь, об стену, но уже, уже меньше, уже почти не стукаюсь. Вот этого вообще можно не использовать до ускорения. Так, вот, вот она. Вот эта штука. Мне очень не нравится, как звучит мое имя, Оливия, одно из самых часто используемых имен 2001 года, скоро будет ничем не примечательный человек А теперь про то, что мы будем делать на мой день рождения, я просто хочу расслабиться с друзьями, знаю мама хочет как лучше, но ей придется пригласить папу и тогда будет пассивно-агрессивная игра на выживание Много значит для всех, кроме меня, мне же хочется просто пропустить это 16-летие. 16-летие Интересно мы, значит, будем узнавать немножко больше о личной жизни пользователя. Это хороший ход. Разработчики и переводчики. Спасибо. Люди не могут понять бесконечность, когда человек устраивался в неделю представляет фундаментальное строение Вселенной. Его разум пригружен. Когда это случается, люди являются нам, и позволяя их отвлечь и медать отцепливание бесконечность. Мы прохладный, успокаивающий бальзам прямой вольной надежности в такой запутанной и бесконечно тянущейся вселенной. Еще все люди чуточку боятся друг друга, и с этим мы тоже боремся. Да, знаю такое. Есть немного. Mm -hmm. Так, риконер. Если мне необходимо доверять тебе мои данные, мне нужно знать, что ты тщательно выполняешь двоечные манипуляции. К счастью, я разработала что-то наподобие теста. Невеселый тест строго для образовательных целей. Приготовься к обучению Двайчный тест. Запуск. Mm, Двайчный тест. А, это просто вот так. Хм, ну, вроде просто. Пять. Э, так. Вот так. И шесть. Это просто все. А нет. А как? А, вот так. И 7 это все. Адекватные О, спасибо. 100, при... 100 блестящих камушков. Это больше, чем нисколько. О, данные. Так, надо собрать. Вот только. Ладно, хорошо. Я сейчас, надеюсь, по времени успею. Ну, вроде пока успеваю. Да, я успею. У меня еще 10 секунд. Ты ведь не задавалась вопросом, к чему я так стремлюсь. Ты вообще не склонна к любопытству. В мой день пробуждения меня сделают человеком. Я рожусь в обычном человеческом мире. Я буду обычным городским жителем, живя полноценной жизнью, являющейся моей наградой. Так обещает мое системное соглашение, подходящая награда за мои бесконечные жертвы. Папа! Прости, я не Прости. смог попасть на твой ДР вчера вечером. Зайка. Как насчет отпраздновать на выходных? Тебе надо будет спросить маму. Она очень бесится. Очень бесится. Вот мы и узнали о жизни пользователя немножко побольше что у них не очень хорошие отношения между родителями. Уже дает понять о том, как ей живется-то. Жалко, что на записи не слышно звуков. О, я очень красиво прокатился. Ну, короче, еще раз. Не, не получается уже. Так, давай еще раз попробую сейчас. А, хотя ладно, пойду. Конечно, по идее, пройти эти круги по Вот, покружусь немножко. И все. Можно идти. Если я буду тормозить, может быть меня потом будут заставлять проходить за большее время. Так, он там уже... Ой, он там уже сейчас закончит кружиться. Так. Сейчас надо пораньше, чем он пойдет. Так, вот сейчас я так... Стоп, стоп стоп стоп стоп стоп стой стой стой стой стой стой Куда ушел? Так, я ещё там закружился. Может быть, я успею? Да, я успел. Ха, быстрее тебя. Сейчас я просто... На месте. Снимаю. Так, выключи двигатель. И я очень медленно падаю вниз. Так, он сейчас полетит. Он полетит еще быстрее, чем тот. Потому что это я. Ладно, пойду сейчас. Чё уж, раз я последний, все равно этого времени хватит. О, он вообще не затронул. И что? За сколько? За минуту. Я не буду это даже озвучивать, потому что она это уже говорила. А зачем ты мне это повторяешь? Каждый раз будешь повторять, как я буду возвращаться в игру? Ладно, за минуту, так, за минуту. Так, за минуту это 60 секунд. То есть, вот сейчас я прошел за 15 секунд. 15 секунд это половина. Значит, я 4 раза могу пройти вместо трех как бы я успеваю так 28 30 вот половина времени то есть я сейчас еще два круга могу пройти а мне надо три всего все хорошо я успеваю можно даже немножко постукаться об стены 43 44 ну еще 10 секунд запаса так ну за 40 секунд не не я лучше не буду пробовать этого Снова застряну здесь. что я не смогу взять тебя с собой, да, когда я перерожусь в человека. Я не была уверена, Говорите о тебе, волновалась, что ты станешь завидовать, а потом вспомнила, что ты неэмоционально, какое облегчение. Потом мне смутилось, что меня забудут. Теперь я просто излучила, эмоции, это так сложно. Сложно, но оно того стоит, думаю. Я поэкспериментировал с кое-чем интересным. Думаю, тебе понравится. Не впечатлившись собственным эмоциональным развитием, я стала наблюдать и классифицировать эмоции пользователя. Но только когда он не пользуется камерой системы. Тогда его эмоции наиболее подлинные. Да, случай, Это было просто. Я просто пропачила пару системных библиотек. Я даже наблюдала плач с вероятностью 75%. Я буду продолжать совершенствовать систему. Кто знает, что я сейчас могу узнать? Не думаю, что это очень хорошее. Не думаю, что это очень хорошо. Смеяться над, мне, над тем, что у нее не очень все хорошо, что у нее что она плачет. Ну, и как видите, мы вернулись к нормальному, не шакальному качеству. Наконец-то. Как я обещал, прошла половина видео, и теперь у нас отличное, просто кастличное качество. Я с силу, часть два. Я бы сделал видео 30 минут длиной, но у меня не хватило времени, как видите, я уже на день задержался. Потому что эти видео столько времени отнимают вся эта озвучка голосов. Да еще я и поздно начал, поэтому 20 минут, а не полчаса, как обычно. Надеюсь, что я успею сегодня выпустить видео. Хорошо. Я надеюсь, что вы нас еще более сложными тестами, очень интересными Ого, много мне дали. У меня теперь тысяча камешков. Ой, блестящих... Ну да, блестящих камешков. Хорошо бы, если бы еще можно было что-нибудь купить за них. Ну, к сожалению, они бесполезные. Вообще. Вам мне нравится их собирать, они блестят. <клышленные> а еще она мне вроде обещала бесконечно блестящие камушки. Интересно, как это будет. О, данная хочу собрать данные сама И так а все дошел наконец и теперь Оп. идеально и еще раз идеально чуть-чуть стукнулся но так хорошо так, надо почитать данные Браузера Search Квирес, Recent Синус Косинус, Формула Юб. Пересказ Моби Дика Что такое Харамбе Почему не спится Ютуб Стресс Весело Рецепт наркотиков Рецепт наркотиков побочные эффекты Википедия Туториал Брови Помощь Удаление пятен краски мне, мне кажется, что это очень хорошее занятие. Не очень хорошее желание у нее. Ну, не мне решать все-таки ее жизнь. У нее, наверное, там похуже, чем у меня. <coughs> Конкурс называется уровень. Дойти до выхода менее, чем за 6 секунд. А, ну это у меня получается. А, ну я вдруг пошел. двадцать. Ну, это выглядит возможным. Попытаемся. Так, так. 5, 2, 220 А мне нужно 520 Так, не, сейчас я не успею. Еще раз. Вверх, вниз, вверх, вниз. О, отлично. 50. Здравствуйте. Это в раз. Может, порой, ну ладно. Помогу, наверное. Flight Wave. Хм, выглядит он. Не как обычные узлы. задний фон у него интересный. О, данные. Ну, не зря я сюда зашел. Я туда таких скоростей ускориться могу. А, здесь мне даже вот так вот дадут прийти. Так, стоп, данный не собрал. Ладно, я сейчас проиграю, но... Сейчас... Нет, все равно данные, то Я когда соберу, они у меня останутся. Так. И сейчас нормально проходим и собираем. А, ну я их... Я их даже так мог собрать. Ну ладно. Две, одна. Есть. Успел. Осталось 0,5 секунд до конца, но я успел. Ты бы отлично. Окей, отлично. И что, у меня ну, допустим. Так, данные. Оливия. Оливия. Она уже все оплатила. Она все оплатила. Это как шах и мат с виноватым лицом. Оливия. Самое неприятное, все эти, типа художники, которые будут там, я буду в ловушке в лагере на горе Буду дышать одним воздухом с придурками, которые занимаются рисованием только чтобы откосить от математики Принцесс Лос Ох, знаю таких, будущие доставщики пиццы пока не догоняют, кем станут? Принцесс Лос Кто знает, может, они найдут просветление, может даже до дезодоранты Оливия. Оливия, а называется лагерь Оливия. теперь, Оливия. живопись плюс медитация, Оливия. серьезно? По -креативнее, По креативнее не придумали, креативнее если что рисование и есть моя медитация, но ты понимаешь Принцесс Лос, извини подружка, мне пора идти Принцесс Лос, если выберешься из художественного лагеря, дай мне знать мы все хотим тебя встретить у озера на настоящей молодежной тусе. Чмоки! Чмоки! Я пытаюсь разгадать загадку. Человеческие тела поддерживаются набором жестких элементов костей. Скелеты важны, необходимы, скорее всего. Сейчас очень некультурно упоминать скелеты. В культуре они являются напоминанием человеческой совершенно неминуемой. И, по сути, необходимой смерти. Но на самом деле. Это идеальная метафора для внутренней силы и структурной целостности. Попробуй разберись. У меня вообще за скелетами одни хорошие ассоциации. Mm -hmm. Готовы к погружению в нуля и единицы. Все верно. Я предсказываю, настало время для двоичного теста. Часть 00000001. О, двоичный тест. Ого, он теперь посложнее 137 А, это все что ли? Или нет? Нет, подожди Так, так Так, э -э вот 219, но это, наверное, все Нет, это слишком много 216, 218 Вот, готово 65 Ну вот так 41, 32, эм, так, не, не, много, 40, 41, 0, в смысле 0, вот так просто взять и отправить, ну, как-то это, нет, 1 неправильно, цель 0, ну, <coughs> это как-то, как-то, <coughs> я не знаю, Странно звучит. Да... Нет, это абсурд. Ты пытаешься сломать мою систему. Это был тест. Число 00000. Невероятно опасное. Действительно. Недопустимо. Необратимо опасное. Я не разочарована. Просто в гневе. В таком гневе, что не могу эффективно над тобой поглубиться. Кстати, ты ошиблась. Я заберу у тебя несколько твоих блестящих камней. Ничего себе несколько. Она у меня половину забирала. Забрала всего, что у меня было. И чего ты от меня хотела, я тебя не понимаю. Что ты хотела, когда просила у меня ноль? Что я могу еще дать, кроме нуля-то? Я... Я не знаю. Что я сделал не так-то? Ну, может, программисты поймут... Но я то не умный, я просто обычный скелет, который не понимает ничего в таких вещах. 000 000. Мои новые системные права позволяют мне приступить к изучению сетей на нашей системы. Люди записали всю свою историю. Вся эта информация просто лежит здесь. Вот ты меня ждет. Еще не получила доступ к социальным сетям пользователя. Они озадачивают меня. Но я решительно настроена во всем разобраться. Думаю, это дальновидно. Это что я изучаю культуру, к которой я однажды присоединюсь. Согласна? Согласна. Да, дальновидно. Но только вряд ли ты станешь человеком. Просто в нас к концу своего исчерпывающего руководства по нормальному протоколу передачи данных. Надеюсь, ты целишь что, что я использовала короткие слова и длинные паузы специально для тебя. Э, да, ценю, конечно. Хотя я и не слышал, что ты там говорила, потому что бродяжка взломала, взломала твою штуку. Так, нет, это мы уже читали. Ну, наверное, на этом закончим. В от тебя. Не волнуйся, это супер О, нет. Вы это ж Я... Я... Ага, понятно. Ну, ладно. Вот этот уровень будет как бы заключающим. Ничего. Любое число больше 192 девяносто два устроит переполнение. Um, ну, вот так. Окей. Okay. Ладно, этот уровень будет последним. Я уже ничего не буду говорить. Просто наблюдайте, как я прохожу этот уровень под музыку из этого уровня. Следующий видео. Следующее видео будет после видео про Skyforce, которое будет через неделю. В общем, не скоро. Спокойной ночи и всем пока!